возвратиться на мою родину! О, банджорно, Италия! Банджорно, тутти! Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк, лайк, лайк. Ой, как хорошо, что вы уже пришли! Мы с синером троллини уже готовы! О, Блэк Леди, какие у вас хорошие малыши! Большое спасибо, единорожка! Мне очень приятно! перед зрителями выступать. Не знаю, это у меня впервые. Да ладно тебе, идем одеваться. Ага, будет весело. Пошли, пошли. Идем, бессинка, не отставать. Ага, легко вам говорить. Ой, ой, друзья, а у вас бывало так, что вы делаете что-то в первый раз и вам страстно. А напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы с этим боролись. Их ладно, тоже как-то пойду, надо же. Идем, мои хорошие, мы сейчас найдем самые лучшие места у самого А что ж так долго? Почему показ не начинается? Я не знаю, самой же не терпится. Поверь в себя. И все обязательно получится. Но ты ведь у нас такая уверенная в себе. Такая талантливая. Такая девочка собранная. У тебя все все обязательно получится. А этот мальчик не Панки случайно. Именно он. Хе -хе. Ну да, Панки у нас по разговорному зону мастер. Но вы знаете, что самое интересное? Это действует. Ну ладно, я побежала. Фу, я уже и сама испугалась. Ой, эти модельеры, фэшн-стилисты. Какая у них все-таки трудная работа. с моей сногсшибательной помощницей, единорожкой. Это моя десна, это моя десна. А платья будут представлять очень милые, хорошие, веселые, миласные красавицы. Все, сеньор Трулини, мы уже готовы, можем начинать. Пенфесто, ну,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 А куколка сама нормальная. Смотрите, так как у меня таких куколки уже две, то одна будет помощница единорожки, а вторую я разыграю в одном из следующих видео.